За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Северском направлении российская артиллерия накрыла группу нацбатальона «Кракен», которых бросили из Харьковской области на укрепление позиций в районе Белогоровки. После арт налета нескольких боевиков удалось взять в плен, остальные были уничтожены. В самом Северске продолжаются бои за прилегающие к городу Высоты. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ продолжает готовиться к наступлению на позиции российских войск, усиливая свою войсковую группировку. В небе постоянно находятся разведывательные беспилотники. Российская артиллерия продолжает наносить удары, так украинская группировка в районе Кирова попала под огонь и в результате отошла на исходные позиции. ВСУ в свою очередь продолжает наносить ракетные удары не только по военным, но и по гражданским объектам. Украинская группировка эффективно использует тактику перегруза, где сначала идет массированный удар обычными снарядами. ПВО российской стороны выдыхается. Затем в дело идут высокоточные дальнобойные снаряды от хаймерсов. Так, из шести нанесенных украинских ударов по Антоновскому мосту российское ПВО сбило только пять. Один снаряд долетел до цели. Мост остался в рабочем состоянии. Этот мост имеет важное значение, так как является единственным, через который идет все снабжение для Николаевско-Криворожского направления союзных сил. Второй день подряд союзные войска сбили второй свой самолет. На этот раз под ударом оказался Су-35 у Береслава. Летчик успел катапультироваться. Эти события говорят о нескоординированности действий между ПВО и ВКС. Это что, кого? Наших сбили! В районе Новой Каховки СУ нанесли массированный ракетный удар по шлюзу прилегающим гражданским объектам. Часть ракет достигла цели. Точечный удар, который был нанесен вчера по Каховскому шлюзу, показывает одну простую вещь о том, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Половина правобережья Херсонской области – осталось без газа. Вот вам опять подтверждение того, как нас собираются освобождать и какими методами террористическими, бандитскими это все делается. Российская авиация нанесла точный удар ракеты по мосту через Затоку. Мост и так был в невосстановленном состоянии, однако ВСУ стремилась как можно быстрее его отремонтировать. Однако российская ракета Х-59 вернула частично восстановленный мост в прежнее разрушенное состояние. С возобновлением морского пути под видом гуманитарной помощи налажена схема доставки вооружений на Украину из американской базы Кем которая находится в Косово. Военная техника доставляется оттуда сначала автомобильным транспортом, проходит через Северную Македонию, затем через Болгарию. Довозится до болгарского порта Бургаз, а затем уже судами направляется в Одессу.